Добрый день, вот 7 признаков, которые показывают, что ваши отношения могут разрушиться. Номер 1. Ваши основные ценности не совпадают друг с другом. Одно дело, когда вам не нравится одна и та же еда или занятия. Но совсем другое дело, когда вы оба не согласны с определенными ценностями. Например, как следует потратить деньги или время. Люди все время вступают в отношения по неправильным причинам. В общем, людьми движет сексуальное влечение. Но мы не обращаем внимания на то, хороший ли этот человек для нас в долгосрочной перспективе. Номер два. Вы перестаете смеяться вместе. Когда фаза медового месяца подходит к концу, вы вдруг понимаете, что они больше не такие комики, а их шутки на самом деле не такие смешные. Как отметил профессор психологии Калифорнийского университета, для пар, которые развелись в среднем через 13 лет после того, как они поженились, именно отсутствие смеха предсказывало конец их связи. Номер три. У вас разные стили жизни и цели. Как уже упоминалось ранее, если вы любите собак, а они любят кошек, то все в порядке. Но если вам нравится вязать крючком дома и играть со своей кошкой во время просмотра Netflix, а им нужно тусоваться со своими друзьями, постоянно ходить по барам, или если в конечном итоге вы хотите создать семью и жить в доме с белым забором, где бегают дети, а они хотят быть следующим Чарли Шином, то они, вероятно, несовместимы с вами. Номер четыре. Вы не доверяете друг другу. Вы действительно верите в то, что они говорят. Сколько из того, что они говорят, вызывает тревогу? Согласуются ли их действия с их словами? Вы отслеживаете их социальные сети в течение бесчисленных часов, пытаясь выяснить, честны ли они или наоборот. Это огромный признак того, что ваши отношения могут разрушиться. Номер пять. Вы оба ядовиты друг другу. Никто не совершенен. У каждого есть своя история. Каждый имеет свои недостатки, и это нормально. Важно то, чтобы мы могли быть поддержкой друг для друга, для нашего собственного исцеления, однако если мы не осознаем нашу травму и триггеры, мы можем подсознательно оказаться токсичными друг для друга. Номер шесть. Никто из вас не предан. Успешные отношения требуют преданности. Иногда наши прошлые травмы заставляют нас чувствовать себя разбитыми или неуверенными. У нас могут быть нерешенные проблемы с доверием или страх близости. Если это так, важно обратиться до профессиональной консультации. Номер семь. Вы не видите совместного будущего. Даже если вы сейчас счастливы вместе, возможно, вы на самом деле не видите совместного будущего. Возможно, ваши цели и его цели больше не совпадают. Возможно, есть кто-то, кто лучше подходит для одного из вас. Вы начинаете задавать эти вопросы. Хотя это нормально иметь какие-то «если» в отношениях к Дело, Если вы не можете представить этого человека в своем будущем Если вы идентифицируете себя с некоторыми из этих признаков Лучше как можно раньше сообщить о них своему партнеру Вы можете рискнуть сразу же потерять свои отношения Но по крайней мере вы будете знать Готов ли ваш партнер решать эти проблемы вместе Также в наши дни неплохая идея Это психологическое консультирование пар Имеете ли вы отношение к какому-либо из этих признаков? Можете ли вы поделиться своими историями ниже о том, как вы, возможно, преодолели эти трудности? Если вам нравится наш контент, обязательно оцените это видео и подпишитесь на наш канал. Как всегда, большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.